Ищите нежилые помещения? Хотите купить дешевле? Город Москва продает такие помещения с муниципальных торгов. Звоните нам по телефону 8495-532-9925. Мы выиграем это помещение для вас.